приветствую вас дорогие друзья с вами Алла Вишневецкая и сегодня мы с вами поговорим о переходе Марса в знак весы Марс будет в весах 16 сентября по 30 октября 2021 года это планета которая показывает каким будет характер взаимодействия между людьми в сфере личного и делового общения. И в целом, какой характер будет носить деятельность в этот период? Или же она будет интенсивной, или наоборот, стоит немножко снизить эти темпы активности. Ранее в августе месяце Марс проходил по знаку Дева. И соответственно, наша воля э желания носили такой земной характер сдерживались земной стихией поэтому мы были склонны концентрироваться на мелочах погружаться в детали это тоже было характерной чертой этого периода и вот именно эта погруженность во-первых создавала медлительность в любых процессах во-вторых она мешала увидеть общую картину поэтому часто Люди в этот период были склонны тратить свое время и силы на второстепенные вещи. Также характерными особенностями этого периода была жажда совершенства, поэтому если вдруг что-то не получалось, так как мы это хотели, то это могло заставлять нас переделывать это снова и снова, либо мы теряли мотивацию, когда видели, что результаты, «Наших трудов несовершенны». Ну и, конечно же, я думаю, многие из вас знают о том, что Дева — это знак, который связан с критицизмом, критикой, поэтому отдельной, отдельной стороной этого периода было желание покритиковать то, что делают другие, и самих себя тоже, конечно же. Теперь в связи с переходом Марса в знак Весы, конечно же, эти энергии меняются, Марс будет находиться под воздействием Венеры и Херона, и, соответственно, находясь в весах, он находится в знаке своего изгнания. Поэтому этот период нельзя назвать сильным и супер благоприятным для того, чтобы начинать что-то новое. Марс в весах будет подталкивать каждого из нас находить примирение с другими контрсилами с теми кто нам противостоит если раньше это нас например мотивировало э, действовать если раньше мы могли на это закрывать глаза то сейчас наступает тот период когда мы должны считаться со всеми кто оказывает сопротивление или со всеми кто против нас и это тот период, когда нужно находить общий язык и когда в своих действиях важно руководствоваться тем, что происходит вокруг нас, а не только своим желанием. К тому же при Марсе в Весах пропадает любая мотивация выступать инициатором конфликтов, поэтому вряд ли в этот период вы захотите начинать какое-то новое противостояние, но при этом может обостриться та ситуация, которая была ранее. Но обострение будет происходить с той целью, чтобы наконец-то достичь баланса и равновесия в этом вопросе. Это очень хорошее положение для тех, чья деятельность связана с оказанием услуг, с работой с другими людьми. Ведь Марс, находясь в весах, будет способствовать тому, чтобы вы идеально понимали запрос клиента и выполняли именно ту работу, которую от вас требуют. В этом периоде важно находить баланс во взаимодействии с другими людьми. Не стоит слишком сильно давить, давая какие-то поручения. В то же время не нужно пускать ситуацию на самотек или же брать всю ответственность только на себя. Безусловно, когда Марс в весах, лучше делегировать любые обязанности, действовать сообща, как минимум в паре, в партнерстве, но при этом не слишком подгонять человека, с которым вы выполняете какое-то задание вместе. Кроме того, Марс дает желание гармонизировать отношения с окружающими. Поэтому если вдруг вы увидите, что у кого-то, из вашего окружения, в жизни сейчас происходит конфликтная ситуация, то вы захотите вмешаться и поспособствовать тому, чтобы этот конфликт как можно быстрее решился. Причем, так как Марс находится под воздействием Венеры в знаке Весы, то будет желание действовать красиво. Или же ваша работа, деятельность может быть связана с тем, что вы что-то украшаете. И для некоторых это может быть период, когда возникнет желание сделать ремонт или же сделать красивую презентацию ваших услуг. То есть в любом случае вот эта тематика эстетики, она будет присутствовать в вашей деятельности. Прохождение Марса по знаку весы — это идеальное время для примирения, для того, чтобы включить обаяние, красоту, свой личный шарм и использовать это во взаимодействии с окружающими. Это поможет снизить напряжение и убрать категоричность в определенных вопросах. Марс в весах обычно дает возможность проявить себя красиво в спорах и дебатах, демонстрируя интеллигентность, воспитанность, манеры, и умение красиво, аргументированно излагать свою точку зрения. Обычно Марс в Весах демонстрирует свободу, когда человек способен поддержать ту точку зрения, которая действительно имеет вес, а не поддерживать ради спортивного интереса. Поэтому часто именно в этот период получается добиться справедливого решения. Плюс это прекрасное время для того, чтобы понять важного человека, который находится рядом с вами, или же это будет партнер по бизнесу, или партнер по браку, вы сможете понять истинную мотивацию этого человека настроиться на его темп и на его ценности в работе и, соответственно, повысить вашу совместную эффективность. Также это очень хороший период, чтобы сравнивать результаты своего труда с результатами тех людей, которые работают с вами в одной и той же нише или тех людей, которые вас окружают. И, соответственно, это хорошее время для того, чтобы понять в каких темах вам нужно стараться больше. А в определенных ситуациях можно себя и похвалить. Плюс прохождение Марса по знаку Весы обычно оказывает благоприятное воздействие именно на сферу личных отношений, так как Марс в Весах не агрессивный, как правило. Поэтому есть возможность действительно избежать противоречий и достичь компромисса, взаимопонимания и гармонии. На кого же Марс в Весах будет воздействовать очень сильно, максимально сильно? Конечно же, на тех, у кого изначально натальной карте Марс находится в знаке Весы. И каждый из вас может это проверить. Даже если вы не знаете свое точное время рождения, вы можете построить карту на дату вашего рождения и посмотреть, в каком знаке тогда находилась планета Марс. Если вы обладатель натального Марса в весах, то в ближайшее время вы будете проживать период, который называется возвращение Марса. Это значит, что в это время будут заложены важные принципы вашей активности на ближайшие два года. Это период, когда вы будете ощущать импульс, желание начать что-то новое. Кстати, на возвращении Марса у женщин часто происходят важные события в личной жизни. И эти события связаны с мужчинами, то есть это то, что проходит по сигнификации планеты Марс. Вторая категория людей, на кого Марс будет оказывать сильное влияние, это, конечно же, солнечные и асцендентные весы. Это время, когда обстоятельства будут говорить вам «не бойтесь», «не бойтесь проявлять себя». Поэтому обращайте внимание на то, какие предложения вы будете получать, какие стимулы будут возникать в вашей жизни для того, чтобы проявить себя, заявить о своих желаниях, интересах. И, конечно же, обращайте на это внимание и следуйте этому порыву. Главное, конечно же, направлять эту энергию в конструктив. Иначе, если вы будете эти моменты игнорировать и бездействовать в этот период, то может появляться агрессия и очень сильное внутреннее недовольство. Кстати, если у вас не намечается грандиозных проектов на работе, да и желания развиваться в профессиональном плане, в этот период тоже особого нет, тогда используйте энергию Марса для того, чтобы улучшить состояние своего тела и кожи. Поэтому указанный период идеально подходит для того, чтобы начать выполнять определенные физические нагрузки. Кстати, по Марсу в весах вы можете это сделать либо с вашим партнером по браку вместе, либо с близкой подругой или другом. То есть обычно при таком положении совместная именно деятельность, даже если речь идет о физических нагрузках, это, конечно же, хорошая идея. Давайте рассмотрим аспекты Марса в этот период. С 30 сентября по 10 октября Марс будет находиться в соединении с Солнцем. Это очень яркий и запоминающийся период. Это соединение говорит о том, что наши желания будут максимально понятны для нас в это время. И наступит ясность в том, как нам достигать поставленных целей, как добиться в работе большего результата, как получать признание за наши заслуги. Будет желание демонстрировать результаты своего труда. Поэтому не сдерживайте себя, если ощущаете, что вы поймали эту волну, обязательно следуйте этому порыву. Обычно соединение Солнца и Марса дает напор и активность, и особенно это ощутят деятельные личности. С 10 по 13 октября очень важный период — это время работы над ошибками, ведь будет соединение Марса с ретроградным Меркурием. Вы будете склонны в это время возвращаться к прошлым идеям и проектам и завершать их, либо переделывать. Вот, кстати, это очень хорошее время для того, чтобы поставить точку в каких-то вопросах, которые слишком долго присутствуют в вашей жизни и не приносят абсолютно никакого конструктива. Это прекрасное время для того, чтобы обнаружить, куда вы сливаете свою энергию понапрасну период с 13 по 26 октября Марс будет в благоприятном аспекте к Юпитеру. И в это время вы можете добиться очень хороших результатов в профессиональной сфере. Это время масштабных действий. И плюс удача будет сопровождать вас в решении вопросов, связанных с бумагами, документами, поездками, автомобилем. И в целом любая активность, она будет иметь определенную идею и масштаб. Это отличное время для того, чтобы наладить заграничные связи, особенно если речь идет о работе или отправиться в далекое путешествие. Но лучше это делать все-таки после разворота Меркурия, после 19 октября. В период с 15 по 29 октября будет активная квадратура Марса и Плутона. И многие могут этот аспект ощутить. Он будет давать напор, даже агрессивность. Это период, когда некоторым будет сложно уравновешивать энергии внутри себя. Это может давать желание с кем-то бороться, воевать, противостоять, спорить. Это... Очень такое нестабильное время, и люди, которые сами по себе являются конфликтными натурами, в этот период могут ощущать вот то, что данная агрессия будто бы обостряется, и нужно куда-то девать эту энергию. Поэтому важно в этот период все-таки не сбавлять темпы, важно выпускать эту энергию в конструктив. И много работать. Будьте осторожны, ведь может возникать желание рискнуть, сделать что-то не, не обдумав до конца. Плюс это аспект, который подталкивает человека к тому, чтобы что-то разрушить и начать что-то заново. Поэтому тоже старайтесь не допускать того, чтобы в вашей жизни произошло то разрушение, о котором вы пожалеете. Также стоит бережно относиться к отношениям людям, которые находятся рядом с вами. Ну что ж, на этом буду заканчивать данное видео. Очень надеюсь, что оно окажется полезным для каждого из вас. И, кстати, сейчас готовлю для вас прогнозы на 2022 год. И вскоре начну постепенно публиковать видео на YouTube-канале. Так что будем на связи. Всем пока-пока!